Долги, научимся прощать Без опоры и власти Крылись под сапог Когда оружие сдадут на склады Когда вдруг станет милосердным Бог Когда гостям незваным будут рады